Дорогие телезрители, доброе утро, в моем вечернем телешоу сегодня в программе я покажу вам, как завязать ремень Of Валентин Я познакомился с тетей Зиной, и она подарила мне э, ремень Of Валентин Очень э, limited edition, red cover Такой можно купить только у нее, но она мне подарила Зачем я вообще купил этот пояс? Вам, наверное, очень интересная предыстория А потому что у меня облинял мой старый пояс мой старый пояс облинял, его зовут Филипп Плеш. Филипп Плеш какой-то. Вот, почему я его поменял, потому что у него от своего... Я поменял пояс Филипп Плеш, потому что он слезла гадюка у него, как будто змея кожа, когда линяет у него, она слезла, облезла. Ну и, соответственно, я его выкинул. Ай, больно многим! Зачем мы тут все собрались на моем вечернем телешоу? Доброе утро! Потому что Boys эм, of Valentin, Валентин сейчас пользуется очень большой популярностью. И э, так как оригиналы, оригиналы делают во Франции очень непонятно с такими кольцами, я вам расскажу конкретику, да, как пришить их на свои глаза. Точнее, как завязать правильно. Давайте покажу сейчас. Focus on me. Я надеюсь, вы знаете английский, потому что дальше речь пойдет именно на нем. Look on my uh, arms. And guys, let's go. Swim in fountain. Короче, мы продеваем через все щели или дырки. Как говорил мой э, трудовик, дырка у тебя в жопе, а так отверстие. Вот. Сейчас я покажу вам вид сзади, как оно должно примерно выглядеть. Здесь Видно, да все. Вот, смотрите. Сейчас я приближу, чтобы вам было понятно. Вот. Два кольца, как у меня два уха, и у вас два глаза. Логично, да? И нужно продеть... В эти два кольца ремень вот так вот продеваешь его. Продеваешь, фокус нужно настроить обязательно, вот. И потом, вот фиксируешь, как тебе нужно, да, потом аккуратно вот так вот отпускаешь. И одно колечко, оно сразу так вот хопа получается гуччи. Потом берем краешек ремешочка вот такого и продеваем вот в это, в кольцо. Хоп-пачки. Хоба-на. Получается вот такая бели <связывая> Зафиксировали. И теперь, как бы ты ни хотел снять штаны, ремень крепко-накрепко держит твои штанишки. Чтобы не слетели и не показали писюнишки. И болтается теперь у нас вот тут, вот где болтаться не должно. Чтобы оно не болталось там, где не должно болтаться, мы можем сделать вот такой вот фокус. Кстати, Штаны у меня тоже одвучие, оригинальные, Тетя Зина может, или как я там, Агаля, не помню уже. Ха. Вот, продеваем через одну дыру, и... или отверстие, как говорим, мой физрук. И можно ходить и так убедать. Я хочу, чтобы вы увидели меня в полный рост. Так, поэтому, сейчас я настрою быстро. И вот. А, ну вы же меня в полный рост не увидели, да? А вот так увидели. Вот, и можно вот так вот ходить, и все, и теперь можно ходить. Все, спасибо вам большое, дорогие друзья мои, за про... Д дорогие друзья, спасибо вам большое за просмотр. Надеюсь, вам очень понравилось это видео. Если вам понравилось это видео, то обязательно смотрите это видео. Ну и вообще подписывайтесь на канал, ставьте лайки, и тут, ну, такое себе выходит видео. Э -э ну как, качественный контент, как все любят. Спасибо большое за просмотр. Всем пока Гучи Гучи Гучи крысу А? Мобила